В этом выпуске, что я делаю с камерой, куда мы направляемся, для чего эта штучка и что находится в коробке. Добрый день, дорогие друзья! Вы на канале Art Photo Life, меня зовут Сержо. И сегодня, как говорится, по многочисленным просьбам, я покажу вам, как я снимаю предметку. Мы с вами вкратце и по существу сегодня научимся выставлять свет, выставлять параметры, делать композицию и вы еще узнаете несколько моих приемов. В общем, если тема предметки, раскладок и немного натюрмортов тебе интересно, то это видео для тебя, а мы начинаем. Итак, друзья, ну что, с привычного насиженного места мы отправляемся с вами в мою фотостудию. Ну что, берем камеру и поехали! Итак, друзья, у нас есть предмет фотосъемки, в данном случае часы и замечательная коробочка. Коробка сама по себе уже является произведением искусства. Но для того, чтобы нам сделать красивую фотографию, нам, конечно же, нужен свет. Определенная световая схема и определенные условия. Об этом мы поговорим чуть-чуть позже. А сейчас я хочу обратить ваше внимание на то, что мало иметь какой-то один Предмет съемки. Желательно иметь какие-то дополнительные аксессуары. Ну, например, когда я снимал виски, Диорс, вы помните эту серию, то я использовал искусственный лед. Вот так вот выглядит это чудо с Алиэкспресс. И такой лед, конечно же, легко заменит вам настоящий, вам не нужно возиться, не нужно торопиться, пока он не растаял. Вы даже можете сбрызнуть его водой, и он будет выглядеть как настоящий. Итак, друзья, что еще я использую в предметной съемке? Ну, во-первых, вот такие интересные перстенечки. Такая вещичка тоже стоит на Алиэкспресс буквально доллар или два, а при этом выглядит как красивый старинный серебряный перстень с каким-то благородным камнем еще у меня есть вот такая игрушечка которая называется ловец снов достаточно симпатичная вещичка которую также можно использовать в предметке я не помню точно сколько это все стоит но это реально какие-то смешные что еще, друзья, мы можем использовать? Мы можем еще использовать кусок ткани, которым можем загородить, закрыть ненужные объекты, скажем, край стола, чтобы он не бросался в глаза. Ну или просто разложить красиво и добавить этот лоскуток ткани в композицию. И, конечно же, друзья, независимо в каком жанре вы предпочитаете работать, портреты, то автомобили или пейзажи, вам всегда пригодится вот такая вот подвесочка которую я снял с люстры в каком-то отеле и, к сожалению, забыл вернуть на место. И вот жду, когда вернусь, я, наверное, ее повешу назад. Но пока я ей пользуюсь. Я вам чуть позже покажу, как пользоваться этой штучкой. Ну, в общем-то, друзья, все. Теперь давайте мы сначала поговорим про свет. Что нам нужно сделать для того, чтобы приступить к нашей фотографии? Ну, во-первых, конечно же, нужно создать сумрак. Если у вас есть возможность, вы, конечно, сделаете полностью ночь да, либо дождитесь темноты либо это если светлый день и свет светит в окна вам необходимо плотно зашторить все окна опустить жалюзи в общем применить все возможности в конце концов одеяло повесить на окно чтобы как можно меньше проходило света и таким образом мы с вами будем создавать такую брутальную темную немного драматичную картинку ну что займемся светом Но перед тем, как заняться светом, давайте мы с вами приготовим рабочее место. Ну что, друзья, рабочее место мы приготовили, двигаемся дальше. Давайте мы везде погасим свет, и я опущу жалюзи. Ну вот стало совсем темно и камера смотрит на окно, поэтому меня не видно. И давайте теперь поговорим об искусственном освещении. Итак, нам понадобится вот такой вот софтбокс и дополнительный маленький источник света. Итак, друзья, обзоры на этот большой софтбокс и на тот маленький свет будут по ссылочке сверху. Вы можете посмотреть, я их тоже приобрел на AliExpress и тоже довольно-таки недорого. Итак, друзья у меня классическая световая схема левый софтбокс стоит под углом 45 градусов и еще во время съемки я его отворачиваю немного к стене вот таким вот образом чтобы получить более такой скажем так размазанный легкий и не сильный свет и у нас данный источник света выполняет функцию светозаполняющего в данный софтбокс можно поставить 4 лампочки у меня стоят 4 но три из них отключены светит всего лишь одна лет лампа по мощностью 5 ватт и температурой 3000 кельвин маленький источник света выполняет функцию создания контура если бы его не было то у нас бы правая часть вся бы проваливалась бы вот в такую темноту и это выглядело бы не очень красиво таким образом маленький источник света создает боковой контур и параметры выставлены на него у меня вот Такие вот 4-500 Кельвинов и яркость всего лишь на уровень на 13 процентов. То есть он не должен перебивать основной заполняющий свет, он должен просто слегка подсвечивать тень. Теперь, друзья, в двух словах про камеру и объектив, которые участвуют в съемке. Итак, я снимаю на Canon EOS RP, объектив у меня линейки L. Тоже canon с переменным фокусным расстоянием 17 40 миллиметров и диафрагмы 4 снимаю я со штатива спуск затвора камеры у меня стоит с двухсекундной задержкой это позволяет работать без пульта не передавая на камеру движение рук снимаю я с приоритетом диафрагмы это такая настройка на камерах обозначена буквами а диафрагму ставлю 4 если хочу получить размытые бак и малую глубину резкости и повышая диафрагму до 11 бывает до 16 иногда даже выше для того чтобы получить более широкий отрезок глубины резкости ну а дальше все зависит от вашей фантазии и будет не лишним если вы посмотрите ролик по построению композиции в кадре ссылка кстати будет сверху ну и в описании к этому видео а если вы будете размещать перед объективом какую-нибудь стекляшку блестяшку или один из предметов со съемки, то вы получите красивый размытый объект на переднем плане, и это увеличит объем снимка. Текстуру я никакую не использую. У меня стеклянный стол такого стального серого цвета, ну, который, во-первых, отражает предметы, а во-вторых, имеет такую интересную текстуру в виде воздушных пузырьков. И на фотографиях это смотрится достаточно интересно И если у вас нет такого стола а вы хотите получить отражение то можно использовать телефон в качестве зеркала ну, просто подставив его под объектив вот так вот поближе, под небольшим углом, и выбрать наиболее удачный ракурс. А на этом, друзья, все. А как я обрабатывал э, серию из этих фотографий, которые вы видели в этом ролике, мы с вами поговорим в следующем видеоуроке, который, кстати, выйдет очень скоро. На этом, друзья, все. Желаю вам творческих высот. С вами был Серджо. Всем пока и до новых встреч.